Так, так, где мой братец саборованец я... я... я... Какие вы все тут страшные. Ты мне... ты... Ты не... а, ты... Не... Так, ты страшный, ты вообще ты не... кошмар. Ты ужас. Не такой в кошмарах это... снится. А ты, а ты... ты просто не... как я... будто себе как будто себя нелепая. ага ну, да. ты нелепая, я понял так рот закрыл свой никчемный да, да, да. За шум как ты смеешь со мной спорить нелепо, нелепо. Нелепо. привет братец о господи ты да, что переоделся нет. хоть когда-то Дриан это твоя сестра ой привет Дриан да. привет пошли пойдем пойду со своим братцем а вы неудачники, стойте там. Вы не смеете выходить с нами. А, Дан, ты понимаешь, что, что происходит? Ой, По на пятый, на последний этаж. Дан, ты входи, понимаешь, что происходит? Я не понимаю, что происходит. Привет, я в зале. Ну да, извиняюсь, я в зале. Вот. А. ты тут живешь. Мари, почему сказала, Почему мама не может сделать Мари, тебе все тут из золота? Ну Так, нормально. Ведь это, золото это главное в нашей семье. Ты отличаешься. Просто отличие. Даже как-то стыдно сходить тот, кто не ходит в золоте. Вообще-то у меня пепси? золотые зубы, понятно? Я пепси. Я на диете. Какая, какой пепси? Ладно. Хочешь промикс колу? Не хочу промикс колу. Я на диете. Она жирная. А Ты измеешься? Я на диете. Я не пью колу она без сахара Адриан. это твоя сестра да чё, комна... она без сахара это че комната Адриана чё, чё, без вот, это... куда она опять ушла о это комната чья Ну, это хотя бы чья-то вот такая желтенькая классненькая комнатка Ой, вот Вика ее вкус очень хороший не то что у вас никогда тёп Нелеп. Вы просто все нелепые и, нелепы, и я слепый. иди Вы чё? Пошли домой, я, тебе Агра. Пошли я домой. вас сейчас назабив. Пошли. ну коротик, свой закрой. сама закрыла, понятно нелепость, я просто возмутительно, ну, вот потом... просто возмутительно. Я же позову свою маму Одри и тебя лишат твоего голоса. И тебя вообще, ну, тебя порешают на, две кус... на два кусочка. Я помолчу, ага. Ты Получай, а можешь дать мне на торт денег? Я тебе чё? Дочь миллионера? <связывая> ну, да. Ну, я тебе дам, конечно, ули. Ешь корола. Да, ты, кстати, когда уехала, тут твоя подруга эту корону поймала, вот эта Сабрина. Угу. Угу. Полностью не позвонила. Ага. Иди отсюда. Ну и вот и пойду. Ну вот и иди. Прекрасные тортик. дорожки, не споткнись. Держи. Держи. Тортик. Это тортик? Что тут за торты? Просто кошмар. Просто вот нелепо. Вот он, вот, тортик, вот он. А, вон. Фу, ты что? Так Он шоколадный. Не да, диете, ты, да, ты. Да. Я не ем торт шоколадный, я на диете. Ты что? Домой. Я не знал, Пошли. что ты ешь. Нет, я Ничего не происходит. Печенье, конечно, лучше, чем печенье. это... Но это что, не печенье? печенье Торт тур... печенье это, Вот, это, это тор... у меня брат классный. Не то, что вы, да тёпый, Это нелепые. торт со вкусом печенья. Причем виповского. Э это эксклюзив. Я знаю, у вас тут какие-то герои есть. Не вижу Нет. ни одного. Хотела бы увидеть Но костюмы, это они нелепые. Они вообще-то очень... Чё это они очень... Крутые. Очень, очень это лепые. лепые. Это что за... Куда ты идёшь? Вот это, ребят, Пошли да. домой. Так, ну-ка, братец, я тут оцениваю костюмы. Конечно. А вы ещё два чепурека тут стоите. Черный а это, ты, это моя, хорошо. Белый, нет, это нет. хорошо. Ну, а, красный. Это... Крас... Это... Вот это, это просто это... посмешище. Посмешище ходящее. А это... Вот. Как будто в помойке поваляли, и вот так краску об, обваляли. Все, я пошла. Пойду прогуляюсь в ресторан. Мне не обязано. <годно> да. <годно> я знаю, один, лучший, один из лучших ресторанов. <годно> ну, э -э -э Вы чё меня трогаете? Вы кто такие? Привет, <годно> будете сейчас мне оплачивать вообще. мне лечение. От <годно> Ну-ка, иди отсюда, что <годно> <tive parishion croisé> ты ходишь? От Рыбак, я тебя сейчас слушаю. Уни... вышьем, я тебе я сейчас катаклизмом уничтожу вообще. Ой, я тебе фокус. я сейчас катаклизмом уничтожу. Ты видел свое лицо? Кто мне я... свою мадамство лицо? Я вот тут вот рыбак. Что лицо, что жула? Морда ты. Мистер Бакалю, я, я реально ее уничтожу катаклизмом. Ты свое лицо видел? Что лицо, да что мол... жопа, хоть не хуй найдешь хуй отличия. А а так же воняет. Иди сюда. Вонючка. А, ты... ты где? А ты мороженое У... ешь? Я ем. Ну Че ты идешь сюда? Жрать. Где, где... где все? Жрать ты идешь. Жри в другом месте. Ты бомж. Бомжи тут не жрут. <с <с в ресторане. Ресторан. Я уже У -у. была в этом городе. Так. Цики. Пиво, водка. Что за кошмар? Что за дешевый ресторан? А ты мороженое ешь? Конечно, ем. Ну, водишь. Так, стык. Суперкота. Боже, этого блохастого кота. Он, наверное, не расчесывается вши Не моется. От него пахнет, как от... Котики протухшей катализм уничтожили стики мороженое вкусное сливочное знаешь что она из взрывоты делается кто это говорит думал это всякие эти коты паршивые блохастые mm -hmm. все пошли так я еще ничего не купила так зайду в ресторан Олега а что тут за толпа тебя забыли спросить Вот тебя забыли спросить, блондинка красная. Ребята, не лезь Слышь, в ротик свой вот, лезь, лезь, к ней. Вот что она нам сделала, я сейчас ты а Все, я не пошла не в депрессию, отстаньте. Ну вот я не хочу. Молодцы, блин. Да, борожник. Я не знаю, кто ты, но ты мне нравишься. Лойка, лойка стала злойкой. Так, <с где эти недотепы? Здравствуй. Ну-ка иди сюда. Иди сюда. Ты. Ни к иный, Посмел меня обидеть. Я. Антибак. Я уже виситый. Я антибак. Правляй, антибак. Могу тебе набить лицо с, с локтя. Лицо. Иди отсюда, никчёмный кот. Я привяжу тебя на мясорубку и сделаю из тебя мясо. Прям, я из тебя фарш делала, но ты на комбинат, потому что ты и так свинья. Боже... Как мне даже с, противно Денький. общаться Денький. с такими котами никчемными, Которые живут на помойке и жрут фиг знает что. Кра Крашеная седня, которая тут котов находится. Котов протухших пипец. жрут. Фу, как противно. Денький. Ах, как мерзко. Фу. Фу. Фу. Фу, я копия э, травоядная. Пипец. Ну-ка, пойдем за мной. Я тебе кучу покажу. Я покажу, покажу. Пойдем я тебе кучу Покажу. Че Пойдем, Пойдемте, кучу покажу. Смотри, здесь есть такая фигня. Ша зеленая. Стой, давай договоримся. Ты меня не трогаешь. Куда ты пошел, идиот? Ну ладно, местный придурок как бы о нем все и говорится. Ну что ты, вот это придурочная, это все верно. Ну и пошел. Тут, а че и вы и тут и расходились? И Пошли отсюда, и вам что, Это цирк? А... Чё цирка? Мара людей. Давай договоримся. Я отдам тебе кому, если ты меня пере... извинишься. Ой... Искренний. Просто скажешь, а, извини. Олег, уважаемая Хлоя, э, прошу вас, подожди, извините меня от всей души. А, а, а. Ой, привет. Ах ты, скотина. Кошачья, я из себя сделаю. Ой, хватит. Иди сюда, встань сюда. Я? Да. Нет, не вставай. Я сама тут постою. Че тебе надо, мистер Бак? Да ничего, шоколад. Я Иди не... сюда, Лиса, быстрее, встань сюда. Это ты же ты нужно бухай! для моего плана. Встань сюда быстрее. Сюда. Ну, Короче, тебе что что ну и давай, не Я за стенкой, за стенкой... Сюда встань. Ну давай быстрее. Встань сюда, я. А Дух, я дама. Чё? Ах ты козел. Ты а, еду можешь дать. Ах ждать. ты, я тебя сейчас. Куда? Здесь Дух. будет безопаснее и легче их поймать. Никчемный талисманы. Кролик, слушай, ты там вроде самый. Ты, это... ты вроде был. Короче, кролик. кролик, нет, искать я... все. Да. Можешь все искать, что типа. Она. А. Я беру тебя в заложники. Да. Зашел туда. Обязанка, не понял, да, что я, это я, за я, тайник. Я, а, мистер Бак, что-то выбор выбрал. Так, вроде... полезная. нет, не все. Мне нужно будет еще одна помощь. Да. В заложники возьмем недотепу. Привет, что вы тут делаете? Шупа, погнали Фига, ой привет я тут посижу мне когда тут легче без вас и можно сверху попробовать Нет, ой, спасибо, спасибо. и пошли, пошли ну ладно обойдутся так тогда все, все нечего вроде... ко мне прыгать ой привет пока Ах ты, как Транспорим ты собрались. выбрался? Надо уходить. Пошли отсюда! Пошли иди с... па, тебя вытащить? Божечки, я не могу я там все Ой, Ну ладно. Нет. Талисман меня здесь, здесь не я не Ненавижу О, вас. Где? Где здесь кто вообще? Кто лучше понадобится мне? Так... Там... Боже, я не могу Люди такие, порой бывают тупыми Ну ладно Где Вы может вот Таким образом здесь... да. Там даже никак да, не Ой, привет Привет Я решу здесь Побыть от вас Кот, кот, кот суперкот б... супер Давай, катаклизм о. Где вы? Возьми вот это, антибак. Так, листа да, Так, черепаха, кот. Так, лиса в ловушке. Сейчас я спасу лесу. Давай, быстрей Ролик, отлично. Идеально, идеально... Блин. Да ну, я только разрушаю это все. А, а я буду все. заново, заново и заново. Это усиленная сила. Лиза... Ну ты или лизалка. Так, теперь Так. Убежала, Привет, ломит. мистер Бак, сейчас я тебе набью. Дракон Баг. Да мне хоть ты будешь... А, дракон Бак, может, меня объединит еще талисман. Да, мне, да, идти. Я знаю, что она может помочь. Я пока... на стол тоже забежала. Вы больше никак не можете. Пока... Я как не я, хочу. Я встречу. Я... Она там. Ее тут нет. Стойте, это это моя сестра. Она пришла, она, она как я... я сейчас возьму всякие химикаты. Как сюда проходить? Привет, что, хочешь застрять сегодня навсегда здесь? Сюда. Попрощайся Чё думаешь, сегодня со своей... Что, думаешь, это серьезно меня остановит? М как они туда пришли? Сегодня ты попрощаешься со своей работой супергероини а как-то туда зашли Я супергероини супергероини ну что нам делать мне понадобится ты <с> был <vå> прав боюсь это было так плак объединитесь давай чем можешь ты ко мне придешь так, ладно, я Для же... меня это будет лучше. Да я, что мне надо делать? А, ну, посиди. Да. Если попаду я или ты, ты должен отмотать время. А? Так, на надо. Точка должна запомниться. Тики, Тики, лонг, разъединитесь. Так, О, пока... Тики, Вояж. Пошел, достал ты меня. Тики, комбинакт, Пошел, достал ты меня. ты отродье. Это как черепахи, которые дают... Ты камень чудес вернешь мне. Это информация. Ты можешь покормить его... Можешь покормить его макароном. Макароном покорми его. Трансформируйся. Проблема! Прансформируйся. Стой, Хлоя. Хватит. Отстань от меня. Я уничтожу всех, кто это сделал. Я сделаю для вас полный хаос в этом здании. Ллойд! А куда же ты? Ллойд или как? Какой? У нету способа договориться. Я сделаю полный хаос в этом здании. Не думаю, а? что, так... Не думаю что все так легко. все таки мне придется объединить другой камень чудес. Я сделаю полный хаос. я, ты, да. бери, глаз, хаос, а... я скоро. Я скоро. Тогда Мистер это... Пак, у меня я, я, я, я, я это есть я... Нет, Знаю, я с о, вами ну, не буду да. сусюкаться. Да Давайте заходи я сюда. Нет, не так заходи. Был... Да, я там был уже. Может мне? Она пропала. Нет. Она пропала. В том-то и дело. Все, да, все, разделитесь и перезарядите своих вами. Уже перезапр... я перезарядил своих квами. Так, еще раз, потому что мы не знаем. Шопу. Могу, вращаюсь, мне... Мне двоих, мне двое. Кролик, привет, я взади тебя. Разъединяюсь. разъединяюсь. Подкрепитесь. Что мне поможет, какой ли супер шанс? Привет. Самая разная, па. если бы ты парализовал, Ты не выберешься уже отсюда. Я живым. Мой, Мой хороший камень. кроличек. Кролик, ты где? Кролик, прием ты где? Смысле, где ты Зайди. Леса. Я где кролик? где кролик? Отойди. Кролик в ловушке. Лиса, лиса. Я дождусь сегодня трансформации и заберу леса, ее от Кролик, Бай... сверху... кролик, будь сверху... готов. Ролик, будь готов. Будь Потому что сейчас пока. Кролик, готов? Ты готов, кролик? Тут все в ловушку. Ой, устребок, давай быстрее, я тут Пол, что, я рядом. Ты думаешь, это меня остановит? У меня теперь время. Мне нужно опять перезарядить калки. Ага. Ага. Калик, ты живой? Она сзади дома? Ага. О, тут миллиард домов. Сзади дома Адриана? Куда она делась? Я не знаю. Ладно. Она пропала. Тыки! Калки, разъединись. Я сделаю Дики. хаос я в этом доме. Дикий, Калки, комбинакт. Так, все, пегобак, мы снова встали. Мне, мне нужно будет еще раз. Если мне нужно, чтобы камень чудес слушать, был всегда О, Привет, мой хороший кроличек. Кролик, если ты еще раз попадешь в ловушку, спасать, я тебя не смогу. Есть времени. Нет. А какого она? Ладно. не получается мне туда тоже забраться. О, привет. Сзади дома, то. А, а на сзади этого дома. Так. Где? Я, я, а знаю, никак не прийти. я смогу попасть на Привет, кролик. Привет. Так, готовы. Так, я перемещаюсь сюда кота. Кот, ты готов? Перемещите еще меня, меня переместите. Нет. Перед у... тем, как вы сюда переместитесь, я сделаю это. Попробуй, я использую вторую У меня для этого не ослани. Суберечит. Уйдешь! Карапас, убери Короче, можно я с ним, раз и навсегда покончу, просто ядом использую? Да, порализуй ее. А, да, да? Суперкот, нам нужен катаклизм, мы в лавнушке. Черепаха, убери щит. Увидимся. Могу, у меня просто вот это и станет. Калки, Так, я снова стал баба -вуком. Значит, отворачивайтесь все от черепахи, перевоплощайся. Тики, калки, Тики, Ры... калки. Перевоплощайся. Надо черепаху спасти. Антишанс! Антишанс да? дал мне это. Это мне на руку Может еще вояж, Почему лакично все отлично, Кролик! Надеюсь, супер шанс мне тоже да что-то путем. разъединяется. Давайте я пока отсюда пойду. <связывая> я применил. Ребята, раз... тут... Лакив... тут кулющая проволока. <связывая> мой супер шанс Помогите дает... <связывая> <Ах, связывая> меня только. Помогите мне только... Шокер, не дался Шокеру супер шанса. Привет. Помогите. Расплодил Пока. Ребята. У меня, походу, Кайл... Люди, у меня осталось 30 секунд, походу... Ну, то есть, не 30 секунд, а пять минут, потому что... Тики, Кайлкер, мне нужно отсюда как-то выйти. Чтобы мне никак не выйти. Попробуйте, чтобы она за мной не проследовала, потому что я перевоплощаюсь. Тики, Кайлкер, разъединитесь. Нет, ты мне не нужна. Суперкот. Нет. Я не могу! Миран. Давай, я отвернулся. Ну какой камень чудес поможет мне в таком случае? Как? Это она тут она на может уходит. Давай, давай давай давай давай. Затем. Хотя... Быстрей. Или, или, или, или, или, и мне помоги. <связь> мне помоги. Мы отлично уходим. Связанный. Пики. Калки. И я не е. Теперь быстрее перевоплощайся я надо сюда. Вот, поэтому я и подожду. Чтобы ты не перезарядил его. Не перезарядил. Ваяж! Нам ты надо Как? Сейчас... Да мне снова нужна твоя помощь. Мне снова нужна твоя помощь. Где трансформируйся? Пчела. Конечно, я все понимаю, Ха -ха -ха. там ля-ля-ля, но мне кажется, обезьян здесь не лучший вариант. Этот талисман поможет тебе а, помочь вернуть твою сестре рассудок. Перепозив панцирь. Ух ты, На, трансформация. На! Он тебе поможет, он поможет принять рассудок. У меня тебе, тебе рассудок. Не, я не или Так, люди, у нас... Так, мне чудо, Так, хотя, не на всякий случай, надо бежать. Так. Я, стас. я нас к этому, коту. Не переж... Если что, я перемещу нас к коту. <сунка> <сунка> <сунка> <сунка> <сунка> <сунка> вот. Давай. Боясь! Я, я Привет. Отлично. Я, я ухожу на перезарядку. Пиг. Но ну, я, короче, а, мистер, мистер Пик. пик. Я... Если что применяешь свою Я не могу. Я Я вижу поможет Я не могу. Я не антибак, Я не могу. Я не могу. Я не у меня все идеально с одеждой, это вы и Тогда подойди сюда. Так, ты все скопировала с меня, понимаешь? Ну, типа, кому? Да это бражник. Бражник. Да, это трансформация. Да, бражник. Скажись, Вроде... Атакумы, он... Так, откажись, Атакумы сначала. Он не видит этот нелепый костюм. Текст -трансформация. Люди, есть проблема, мой шокер, при моей трансформации пропал. Мне нужно попробовать еще один супер шанс применить. Супер -шок? Мне дают найти. Ух ты ж, какие. Свинька, посмотри, каким... Тихо, Свинька, ничего не говори, просто посмотрите, каким блок мне выпал. Понимаете, да? Опа. Что, подожди. Ловушка? Ловушка? Угу. Нет, это не ловушка. Это, это, это просто блок. Это блок ну, просто это... блок, понятно. Интересно, блок. вижу. О, идейка! Точно! Но ну, только... Так а а... да. опа все е йо йо Да. голос ура! Нет. Да я не ломаю, я просто смотрю. Винка, я перемещу ее к тебе. Давай, точнее, я тебя к ней. Ой, спасибо, моя хорошая. Я ж говорю, что она вот это. Иди за мной. Кот, да, да, да, да. Я скоро приду и встретимся на крыше Адриана. Давай быстрее. Перемешай. Меня. Ладно, мне достала эта никчемная игра. Ты идиотская пчела. Кто тебе только доверил этот талисман? Да Параба, я ненавижу тебя да. всем своим сердцем. Стойте, стойте, ребята. Бражник, Стой. пошел ты со своими силами нафиг. Да. Ой, он что был. произошло? Я все вспомнила. Вы нелепы. Просто нелепы. Может второй шанс, Нет. Да. Пошли вы все. Не, у, вообще, фу на вас! Заберите ваши все мороженое, сладкие печенья, все. Ты бесполезная пчела. Чтоб тебя метеоритом переехала. Пошел ты, урод. Еще раз ты меня притянешь своими грязными лапами. Ну это, понимаю, ну, это Хлоя такая, пошли. просто девочка. Пошел отсюда, пошли вы все. Ну, пойдем. Ну, кроме моего ну, брата, остальные, пошел ты. Ну, это Хоя, как всегда. Я Что она неизменима. Да вы не я меняетесь, не... я изменима, я всегда меняюсь. Mm -hmm. Mm -hmm. Как да, вы, такой. так и я mm -hmm. к вам. Пойдем, брат. Учись у меня от этих... Ну, не не а, просто, нелепых. Я вообще с ними не общаюсь. Вот не и лепят. правильно, брат. Не да, надо ну, с такими да, вообще под... общаться. Все... Ну, в личное сообщение нужно ему написать, потому что встретимся в школе. У меня как талисман на постоянку, поэтому я... мне пора, а вы там отдавайте талисман на старбагов. Идем положить... в пекарню купим. Да. Кстати, да тут продаются торты... торт. Тут есть праздничный торт. А Прям праздник с... для, ми... это... для меня. Для меня. Для Держи. Это даже есть съесть. Торт для а... меня. Я, я не поняла. Ладно. Нет, иди, иди отправляйся. Я могу с ним один раз. Это капец. Скажи ты, что ты это Сестра. Отошел. Да ей это съесть. Ты пришел нелепый, боже, кошмар. Ой, заткнись, Ой поем тортик, ну он какой вкусный. И, и пацан, пацан, красивый. Ты че, мой торцы? <свяк> ты <свяк> знаешь, сколько он стоит? <свяк> да <свяк> я тебе <свяк> сейчас. <свяк> Ах ты, Козел. я тебе достану, я, Ушел, я вот тебе дом. Я, да дом, я дом тебе раздам. Так, погоди. Всё, иди. Иди отсюда, не Вы меня офигели бить. Это, это нелепая... Кролик, эти уши. Ну это Хлоя, она никогда actually, не изменится. Пойдем. Чего ты хотел позвал меня? Чего надо? Чё с Да, а то всякие нелепые ходят. Возьмите. Войне этот человек больше не будет уметь. А ты вообще когда уедешь? Сегодня я собираю вещи в Монако. Все, его держи. Он очень вкусный. Цвет у него красивый. Хорошо. Вкусно. а я собираю свои вещи. И уезжаю жить в Монако. Мне нужна была волшебная кирка, которая Ты не плачь, брат, я приеду. Не обижайся, О! я приехал на день, но ну, тут такие уж просто живут, просто ни к чёмыши, да, мне ж не, не ну, по себе. Ты рот не свой не закрыл. Так, не я не полетела в Монако. Да кому монако? Да, Идите отсюда, ни к чемуши, вы-то не можете это полететь, не полететь только я могу. <соединяющие> <соединяющие> У вас денег не хватит, потому что бомжи. <соединяющие> Знаешь, Только настоящая Хлоя может полететь в Монако. Вот этот э, брат Хлоя. Хочешь, чтобы она вернулась? <соединяющие> ну, хорошо, <соединяющие> я тебе предупреждал с ней делать. Не... Главное сделать. Это не я ее заагриваю, это Адриан. Miraculous. Я вас Эй, меня, Вс ⁇ я опаздываю на свой поезд в Мана. да да да, да. Mm -hmm. да, да, да. Mm -hmm.